Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Вы не представляете себе, сколько раз раньше я слышал от своих холостых тогда еще товарищей, что они годами питаются э, магазинной пиццей, дошиком, магазинными пельменями только потому, что у них якобы нет времени на готовку. Идут вечером с работы, заходят в магазин, покупают там э, замороженную страшную лепёху. Э, которых почему-то производители называют пиццей, дома кидают ее в духовку, а затем, матерясь на отвратительное качество, все это безобразие жрут. Итак, изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год вкусный ужин – это совершенно не обязательно сложно. Это абсолютно недолго. Я заехал в магазин просил в мясном отделе отчекрежет а мне несколько котлет бараньих на да, косточках. Здесь четыре куска. Они отрезаны по два ребра. Купил также упаковку зеленой фасоли. Купил упаковку томатов чере купил харису или харису, потому что аджик острый закончился, и я ее показывал на канале, вот в этом ролике, ссылочку в описании тоже размещу. Это для основного блюда на ужин. Но ужин сделаю полноценным, с десертом, поэтому купил упаковку слоеного теста. Пока добирался до дома, она уже разморозилась. И также банку консервированных персиков и упаковку сливок жирных. Растительное масло, соль, сахар, панировочные сухари, все это дома было, поэтому не покупал. Вот этого набора мне хватит, чтобы за 20 минут все приготовить. Поехали! Духовку включаю 210 градусов, верхний и нижний нагрев. Воду для гарнира скипятить. Банку с персиками открыть. Чай сока переливаю в сковородку. И сахар сразу сюда. Это будет карамельный соус для десерта. Тесто вынуть. Разрезать. Резать надо не посередки, а с некоторым смещением. То есть вот это вот по часть это поуже. Примерно все, на глаз. И вот так. Персики выложить. На вот эти части теста можно ножом в шахтарном порядке надрезать. А можно такой вот штукой быстро сделать. Я ее купил лет пять назад, до сих пор не нарадуюсь. Это фиговина от фирмы Tescom. Дороговат, конечно, для пластмаски 10 евро. Но нам подобного же типа и китайцы делают. Я не забуду, если ссылочки в описании ролика тоже размещу теперь накрыть персики тестом. И в печь. Три минуты, а с десертом я уже практически все закончил. Сковородку для баранины уже можно греть. Что тут сосновой карамельного соуса? Отлично. Пусть лага дальше выкипает. К надо добавить растительного масла и немного соли. Сковорода уже нагрелась. Сюда без всякого масла идет баранина. Видите, у нее жирный слой на поверхности ребрышек. Вот этой стороны как раз вниз и кладу. Пусть вытапливается пока. Молодая баранина, на мой вкус, лучше всего слабой степени прожарки. Пока я из нее только жир вытапливаю и корочку задаю, ничем не приправлял. В поведерки черри, кстати, уже можно в сковородку добавить, чтобы обжаривались. Фасоль тоже промыть хвосты отрезать и три минуты в кипящей подсоленной воде фасоль молодая больше ей не надо а зимой когда молодой в доступе нет я замороженный пользуюсь прямо в замороженном виде на сковородку бросил с растительным маслом солью приправил немножко лимонного сока М -м, красота удобно барашку уже пора перевернуть на бачок и выдержать на нем 2 минуты. Так, что тут с основой соуса? Супер! Пора добавлять сливки. И теперь на слабом огне, периодически помешивая. Если у вас есть ванильный сахар или ванилин, добавляйте. У меня есть ванильный экстракт. Вот так. А барашка уже перевернуть на вторую сторону. И теперь смазать хрисой или харисой, как правильно напишите. Она очень острая, просто вырви глаз. Наполовину состоит из чили перца, а все остальное приходится на отмин чеснок кориандр. Очень яркая штука прям. Так, карамельный соус готов, да и гарнир тоже. Теперь панировочные сухари насыпать. Барашка той стороны, что уже была покрыта харисой в сухари, а Вторую сторону тоже надо ей уже покрыть. И проделаю то же самое с остальными ребрышками. Помидорки уже обжарились. Убрать их пока. Сейчас еще по минутке с каждой стороны и все готово. Десерт уже можно вынимать из духовки. Видите, прошло 15 минут, а у меня уже почти все готово. Леба перевернуть. А десерт сервировать. Для законченного вида можно еще и сахарной пудрой посыпать, если есть. У меня есть. И корица тоже есть. Но это понты. Десерт хороший без пудры, и без корицы. Ребра, кстати, уже на спинку надо перевернуть и подождать минутку последнюю. Немного цедра лимона для аромата. И сока для вкуса, лимонного. Ну и сюда, для тех, кому остроты мало. Все, 20 минут. Всего 20 минут. О чем тут говорить? Вы правда считаете, что магазинные пиццы лучше? Вы серьезно? Можно готовить потрясные ужины быстро? Вот реально можно? Это просто. Давайте перейдем к баранинке. Я уж вот так вот за косточку, извините. М -м. Острая, нежная, сочная. Просто класс. Чудо. Держите Жику дома. Если лень заниматься, в конце концов купите хрису и готовьте. Подрясная штука. Так, по гарнирчику. Фасоль. Вот это вот нежная. Молодая. Когда же ее еще есть, как не летнее время, правда? И помидорка. Помидоры ки сами по себе такие сладкие, классные. Но с кислинкой, конечно. А если их еще обжаривать, у них вкус концентрируется, получается вообще потрясная штука. М -м -м. А фасоль не переварена. Приправлено лимонным соком. цедры, ароматная. Чудесно. По-хорошему, конечно, нужно сначала всю барайну съесть, но я должен вам показать еще и десерт. Сейчас заказываем всю барайну съем, не переживайте. Так, десерт. Так. Ну-ка, сначала просто кусочек этого слоеного теста. карамельном соусе М -м -м. если бы я более активно двигался но если бы я активно занимался спортом я бы конечно сладости трескал каждый день а так вот так вот полакомиться ну можно себе позволить но ну, в лучшем случае раз в неделю может быть один раз за две недели так ну и теперь по персику персик с карамельным же соусом Опять же, с кусочком этого рассыпающего, всего воздушного э, теста лепестками. Обалденный карамельно-сливочный, сливочно-ванильный соус. Сладкий, миру прекрасный. Персик сладкий тоже. Тесто, ну, магазинное тесто сейчас слоеное, в принципе, достаточно неплохое. Я, к примеру, сам никогда не заморачиваюсь и не готовлю слоеное тесто. Потому что ты тут мучаешься. Катать мне не нравится. На вот. так, а очень выручаю. Если нужно какого-то быстрого десерта, с варганикой быстрой выпечки, магазины, превыше всяческих похвал. На этом, позвольте с вами попрощаться. Готовьте дома сами. Готовьте быстро. Не идея запустить серию таких роликов про быстрые ужины. Напишите в комментариях, что вы на эту тему думаете. Напишите ваши варианты быстрых ужинов. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, за репосты. Всем пока! А я по баранинке ищу, по фасоли, по помидоркам. Ну, кто может 10, конечно, расставить.